хей hey, оу! всем привет, друзья, с вами снова я Спайк И сегодня мы продолжаем выживание в мире зомби-апокалипсиса В прошлый раз нас съели зомбаки И в этот раз мы этого не допустим Потому что я одел надел точнее, ту самую куртку, которую в прошлый раз забыл надеть И сейчас у меня стопроцентная защита Потому что это крутая красная куртка и зомбаки точно в ней меня не съедят Кстати, да, не забудьте взять себе чаю Печенье, или что-нибудь еще вкусненького, присесть, расслабиться и наслаждаться видосиком. Также не забудьте а, поставить лайк, оформить подписочку, все как обычно. И поехали, попробуем пройти то, что не смогли пройти в прошлый раз. А именно... О, привет. А, в прошлый раз меня съели зомбаки, и это было где-то, где-то, где-то чуть дальше. Где-то там... Ой, ой ой ой ой ой Так, пошла страшнота. где-то тут была комната которую прошел. И там было просто куча замоков. По-моему, это было... Нет, это было не здесь. Это было чуть дальше. Вроде как это было вот здесь. Так. Так. Так. Так. Ну, ну вы серьезно? Кто это придумал вообще? Так, все, попытка попытка номер три. Все, поехали. Ну, по идее. Их тут не так много на самом деле осталось. Я думаю, что сейчас-то уж я с ними разберусь. Так, и последний топором раз, топором, два, все, отлично. Фу, кто вообще это придумал? Ну их же тут реально невозможно. Невозможно их с первого раза пройти. Так, ладно, перезаряжаемся. И следующая дверь. Я надеюсь, там этого не будет, потому что если будет, то. А, ну нет, вроде все нормально. Так, ответила. А ты... О! Это, как бы, здрасте. А, ну стоп. <смех> Он же пройти не может. Ну, ладно. Окей, тогда давайте просто чуть-чуть подкрысим и, как бы, разберемся с ним так. Стоп, а вот так такой вопрос. Ой. Привет, мы дошли. Так, ну что, дружок, отправляйся в ад. И что, когда уже... Сколько вас тут? Когда уже будет конец? Потому что я уже прошел нереально много, и я... <свы> что? Он, он улетел куда-то? Или, <свы> или мне показалось? Так, не, все нормально. Так, перезаряжаемся. Я хочу уже дойти до конца и выбраться из вот этой вот лаборатории, потому что она мне конкретно не нравится. Я, честно, даже не понял, как мы в эту <свы> Их, там Их там два! Их там два! Их там два! Но они не могут пройти, как бы... Лучше два больших, чем 100 мелких. Потому что два больших пройти не могут. А 100 мелких могут. Так. И... А, кстати, стоп. Мне же выпала новая пушка. Это вот это вот. Давайте заценим ее. Мне кажется, что она... Ну-ка. Да, это автомат. И он реально прикольный, кстати. Так. Чик. Чик. Чик. Из автомат. Тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Реально неплохая пушка, но дробовик мне нравится, честно говоря, чуть побольше, потому что он как-то помощнее. Так, перекусим и... Опа! Это кто такой? Мы нашли зомбака, но его... Он мирный, типа. Давайте с ним поболтаем. Привет, присаживайся, давно не видел людей. Ну, в смысле, не обратившись. Как дела? А, ну, нормально. Ты же зомби, почему ты не хочешь убить меня? Меня зовут доктор Сильват. Ну, звали. Я был одним из главных сотрудников этой лаборатории. Лаборатории. Да, мы тут занимались превращениями. Все, о которых ты можешь узнать в следующих помещениях, прошу выходи. Ключ в шкафчике. Так, ключ мы взяли, а что? Стоп, а нам не нужно его убить? Но ну, не знаю. <соспалит> да вы издеваетесь? Да вы издеваете? Только не там, только не там. За Заспавни... Ооо, Вы шутите? Все, я пишу спаунпоинт, потому что это уже ну ненормально. Я, я, я уже устал бегать оттуда. Так, а, тут у нас были зомбаки. Ну давай, давай, давай, давай. Тут вы, да, тут вы. А, они убили! Они убили нашего друга, они убили его! Нет, нет, нет, нет, нет, друг! Это ты живой? Так, подождите, он. Ну, стой, он, он он вроде как бы все, но с ним нельзя поговорить, но. Как бы. На, хлебушка тогда, не знаю. Ладно, пойдемте дальше. Так, так, стоп, стоп, стоп, там конец, а тут. А, тут! А! Закрой! Ладно, ладно! Закрой, закрой дверь! Все! Так, а, кстати, нам же дали ключ от вот этой двери, а я пошел вот в эту, потому что я как бы, ну, как бы дурак. Да? Так, давайте зайдем в эту и посмотрим. Что... Тут пушечка новая! Круто! Новая пушка и а, сколько всего в инвентаре? И этот. Компьютер, но нам все равно говорят, прочитайте книгу из сундука <свят> <свят> Ладно, хорошо Так, э, книга, книга, вот, компьютер а, Вы прочитали, что эта лаборатория занималась мутацией и радиацией Зомби можно остановить, распылив воздух-антивирус, который можно найти на другом объекте Окей, то есть мы сейчас будем спасать мир и пойдем искать, видимо, этот самый антивирус, который будем распылять. Ну, вообще сюжет прикольный достаточно. Но даже не знаю. Но зомбаки какие-то слишком сильные. Прямо это прям... Вот... А-а-а! Я это вырежу Так, ладно, это у нас, видимо, был конец первой части Потому что я уже успел это прочитать Скоро продолжение хорошего настроения Спасибо Отличное настроение после того, как я сдох на этой карте пять раз Так, наконец-то ты выбрался под мертв, нужно идти дальше Только куда? А куда? А куда? А куда? А у меня есть вторая часть И она будет за... Нет, стоп это что только начало серии, поэтому я не буду просить лайки а, Ладно, ладно, вторая часть вам будет бесплатна Вторая часть бесплатна, без лайков Но-но-но, вот за третью часть уже надо поставить ну, Давайте 5000 лайков и сразу же выходит третья часть Сразу же А, а сейчас мы перемещаемся на вторую карту Эта карта, она просто взрывает мое воображение Потому что тут есть сюжет И тут есть не то, что сюжет Тут есть разветвление сюжета как бы да, и это нереально круто, сейчас поймете о чем я Смотрите, помните в прошлой карте мы выбирали, что мы будем делать с э, неизвестным э, Смотрите, у нас есть путь, если вы выбрали убить неизвестного Это который чувак, который был в конце, но только что его видели, да И есть путь, если вы оставили его в живых И там разные сюжеты, смотрите Кстати, у меня почему-то, мне в конце карты дали крутую пушку и Забрали ее, ее тут нет. Но есть новый дробовик какой-то прикольный. Так, ладно, мы оставили его в живых, как вы помните, и давайте посмотрим что там а, Вы узнали о лекарстве, и теперь идете во вторую секретную лабораторию, но вас ждет еще много других опасных приключений. Будьте осторожны. Так, и давайте просто посмотрим, что у нас будет вот здесь, если бы мы его убили. А, вы не узнали о лекарстве от зомбируса и скитались, после чего погибли от множества зомби. Э, а, ну ладно. Круто, да, до свидания Но мы сделали правильный выбор Поэтому сейчас мы, короче, пойдем спасать мир Все, все, все поняли, все, пойдем Так, и кстати, у меня теперь вместо топора мачете Но я хочу свой топор обратно И, кстати, крутую палку тоже Так, есть какой-то пистолетик, давайте его перезарядим Кстати, красиво выглядит а, Дробовик, все нормально И что же, куда мы идем-то? Мы направляемся вроде в лабо... О, В лабораторию? Блин, эти зомби... До сих пор отгрызают мне половину лица. Это прям меня очень беспокоит. Ать, ать, ать. Фух, я, я, кстати, их реально боюсь. Это первая карта, где я реально боюсь врагов. Потому что они, они просто не дают тебе шанса на спасение. Так. Ать, ать, ать еще один. Так, ну-ка, есть кто, есть кто, есть кто. Нет, никого вроде нет. А, а -а -а. Так, Убиваем. Что это вообще за... Где я хожу по какому-то... Не пойми чему. Ры... а а Да что ж ты так пугаешь на меня? Это, это что такое? Это сколько вас тут? Имейте совесть! Вы что такой группой это по? Напа... Не, ну я не, я не знаю, как я тут реально без а... огнестрельного оружия выживал. Помните, его вначале не было? Я как-то этими ножичками, топориками пытался тут воевать, но... Это нереально, нереально Эти зомбаки, они просто какие-то реально Жесткие Но с них падают деньги, это круто Кстати, которые мы еще ни разу не могли потратить Это немножко бесит Я всю карту прошлую собирал эти деньги И так магазина и не нашел Отстой Так, а, дождь О, Внезапно дождь закончился, смотрите Как круто И я совсем не прописывал команды На отключение дождя и, как бы, конечно, да, дождь как бы всех бесит, но, ну, не будем же мы его отключать, это же команды, да Так, тут у нас патрончики и бита, я не знаю, зачем она нужна, давайте эту биту этим зомбакам вот выкинем Потому что она абсолютно бесполезна. это все бесполезно, тут только нормальными пушками можно по ним стрелять Так, скорее всего, я попал в местную тюрьму Так, ладно, и что? А, эта дверь откроется! Ой, ну, логично да, как то да, но это жестко так, дверь открывается, следующий, опа, а вот эти, вот эти уже не умирают с одного удара? Вы чё, шутите? Вы, вы чё, реально, они не, окей, ладно, хорошо. Так, там еще у нас пару мутантов, но с ними, в принципе, легко справиться, как я понял, потому что они не могут проходить маленькие двери. Чик, надо их как-то сюда мне всех при... О, приманить. Давай, стреляй, так, Здрасте. Оп. А, дверь закрылась! Дверь закрылась! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет, нет, нет. И что это было? То есть можно было просто вот так сбежать? Ну ладно, хорошо. Так, и я нашел Томаса и Мартина. И они, по-моему, и вообще все равно, то что я пришел. Чуваки, вы хоть бы поздоровались, но я не знаю, кто вы, но как бы привет. Здрасте. А, и у них тут что? У них тут вполне неплохо. Смотрите, есть стиральная машина. Круто. А чё? А у меня вещей нет. Да. Так, давайте у них возьмем патроны какую-то новую пушку. А это подождите, это двухстволка. Ну, ну ладно, я думаю пригодится. Так, и что? Нужно все у них тут забрать. Вообще все. Телевизор включить, естественно, чтобы, ну, они какие-то грустные. Вы смотрите, какой он грустный. Вот, теперь давайте включим развлекательную какую то телепередачу, вот Так, а, арбузики, естественно, берем Потому что еда у меня заканчивается И у меня нет Хорошо, с ними нельзя поговорить Тогда мы пойдем просто дальше Потому что смысла тут оставаться, я так понимаю, нет Так, опа, Мэтт Это что тот самый Мэтт с прошлой карты Так, привет, я так рад тебя видеть Я выжил вместе с этими чуваками Когда мы разделились Но вот, судьба свела нас в, родно, в одно место Ты нашел родителей? Нет? Ну, я желаю тебе удачи в поисках Окей. Так, еще одна пушка. Ну, оружия у нас много, это хорошо. Но я не знаю, поможет ли оно мне. Так, у них тут зомбак живет. Перезаряжаемся. Опа, опа, опа. Что это? Это. Пожалуйста. Это что такое? А это что было? Это. Чуваки, вы вот в курсе, что у вас там за стенкой как бы какой-то архимаг, архидемон и вообще не пойми, кто. Ааа, тут факт. Это уходи. Я, я живу реально. Я же.. Жив... А его же жизнь... А что? Ладно, еще раз, еще раз. Я надеюсь, у него хотя бы жизнь не регенятся. <музыка> давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. <плых> <плых> Вс. Все, это было, это было реально сложно. Это было реально сложно. И ко мне, по-моему. Где, где? Что? Ко мне вернулся мой топор, мой любимый топорик. Вот он, он ко мне вернулся. Спустя, я не знаю, это было попыток, наверное, 15 или 20, но я смог. Я вынес этого. Это кто вообще был? Там, кстати, какая-то табличка была. За дверью очень тихо. Круто! За дверью просто круто. А. И я снова выбил свой крутой топор. На самом деле он бесполезный, но он выглядит так круто, и мне прям он нравится. Вот, и что могу сказать? То, что я пережил. Это ужасно. Ладно, идем дальше. Я не знаю, надеюсь, таких врагов больше не будет. И мы какую-то комнату черную вошли. И это, мне кажется, очень-очень. Опа! Это что такое? Так, ну привет! Здорово, с ним можно поговорить Я Айрек, твой, так сказать, секундант Мы находимся на небольшой арене Где-то где в глуше леса Твоя задача победить соперника Какого соперника? Ты чё, Снеговик, долбанулся? А, я? Нет, просто если проиграешь, тебе конец О, а, стоп, а, а где мои вещи? Эй! У меня что, опять все отняли? Вы что шутите? Какая-то арена, я вообще не понимаю, что происходит На этой карте иногда Тихо, тихо. Это, ааа, э, у него когти, это что за росомаха такой? Так, ну, кстати, он достаточно такие, э, вроде, не особо сильный. Хотя бы не убивает меня волной вот этих вот э, штук огненных. Я думаю, что я с ним... Он, кстати, быстрый, ты слишком быстрый, чувак. Так, мне надо поесть, потому что мне меня хп реально не хватит его вынести, если я не поем. Так... Это самая жесткая ПВП за всю историю Майнкрафта. А по сердечка, по сердечка, чувак, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, ладно, я я полностью настроен. Я сейчас теперь буду не бегать от тебя, я буду тебя бить и я выбью из тебя все. Да, именно так, все. Так, забираем у него лестницы. И зачем они мне нужны? Не, ну я могу, в принципе, устроить тут лютый паркур, вот так, пропрыгать. И... А, Мои поздравления, ты победил. Да, Марон был сильным воином. Ну так, типа, средний. Но ты его одолел. Теперь мы возьмем тебя на опыты вместо... Что? Какие опыты вы чего? Какие опыты? Какие еще опыты? Все просто, ты станешь сильным, быстрым, ловким и почти неуязвимым. Ты будешь называться объект 67. А объект 67 это те самые чуваки Которые такие большие зомби были мутанты И они хотят сделать меня таким Не, ну я в принципе не против Но, наверное, все-таки нет Давайте завалим его и Возьмем какое-то оружие Дробовичок сойдет А патрон нет Ну, стоп, а почему нет патрон? Есть же патроны а, Ну ладно, видимо нет Так, давайте тут спаунпойнер напишу И пойдем дальше меситься со всякими док А а, ты, ты мирный, ладно. Так, П парень, я давно хочу уволиться, поэтому я тебе помогу. В коридоре есть охрана, но слева находится дверь. Ключ лежит в одном из этих сундуков. За дверью оружие удачи. Так, отлично. А Нам кто-то помог. Это хорошо. Э -э что? Все, ключ у нас здесь. Он сказал, что... <гас> да какого фи. Доктор, доктор, давай, прикрывай меня свои грудью! Доктор, доктор, ты умер! О нет! Ребята, доктор! Он пожертвовал своей жизнью ради нас и. До слез реально! Ребята, я надеюсь, что мы будем его помнить в комментариях и еще долго, потому что он реально прикрыл свои грудью от пуль. А ну-ка иди сюда! Ты думаешь, что пушка это лучше, чем крутой фиолетовый меч? Нет! А, а где там оружие, он сказал а, О, так, вот оружие какое-то Давайте возьмем Ну-ка, ну-ка, ну-ка, что это? Короче, это какая-то бесшумная винтовка Я думаю, что сойдет Так, тортики, еда а, Холодильник, опустошим холодильник Этим врагам, да И идем дальше, так, что у нас тут а, Осмотрите перед входом все комнаты Окей, посмотрим, что у нас тут Это у нас туалет в нем возможно есть тоже какие-нибудь секретки или О, нет а, так что у нас тут есть ничего тут опа еще один а стоп а ты чё а, <laughs> ладно а, не хочет он со мной разговаривать ну и все закроем его в туалете так и вот эту комнату тоже надо смотреть тут у нас оружие так какой-то молоток пойдет бита Фигня какая-то, патрончики и пистолет И по итогу у нас есть вот эта вот пушка и пистолет Ну, на самом деле, такое себе, вообще без дробовика сложновато играть Но патронов у нас к нему, к сожалению, нет И вот эти патроны красные, это не от дробовика, если что Да, я пытаюсь его перезарядить, но он не перезаряжается Так, давайте тут ляпнем спаун point и посмотрим, что в этих комнатах Так, что-то... ага так, идем сюда. Тут у нас солда солдатик. Так, что у нас в этой комнате? Еще один солдатик. Ну, как обычно. А зачем я вообще в эту комнату Она Аж пустая. Опять обманули. Так, и надо выбить стекло, так как дверь закрыта. Ага, окей, давайте это сделаем и разберемся с этим сал. Ой-ой-ой-ой. Оп-оп-оп-оп. Все. Когда мы уже выйдем. Как мы вообще попали в эту лабораторию? Я, кстати, не совсем понял, но. окей. Лекарства здесь нет Ага, так, а тут что у нас? Все, как обычно И все, мы вылезаем, видимо, из этой лаборатории И на этом, скорее всего, мне кажется, что это будет конец Почему-то мне так кажется Да, все, конец карты, ждите следующей части Следующая часть у меня есть Ну и, в общем-то, все, набираем 5000 лайков И выходит сразу следующая серия Вот, я сейчас прямо сейчас ее сниму и как только будет 5000 лайков, я ее выложу. Ну и все. Если вам понравился ролик, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте видос. Все. Всем до скорых встреч. Следите за тем, чтобы вас не съели зомбаки. Пока.